Есть вещи, которые нельзя узнать иначе, как в них участвую. Извне можно знать только поверхностно, что происходит внутри человека. Кто-то плачет на глазах слезы. Вы видите, но все же очень поверхностно, что происходит у него в сердце, от чего он плачет. Трудно даже истолковать. Может быть, он плачет, потому что страдает, или ему грустно. Или может быть, он плачет от гнева, Или может быть, он плачет от счастья. Или может быть, он плачет от благодарности. А слезы всего только слезы. По химическому составу никак нельзя определить, откуда они взялись. Из глубокой благодарности, из блаженного состояния или из страдания. Потому что все слезы одинаковы. По химическому составу они ничем не отличаются. Они выглядят одинаково, как катятся по щекам. И почти невозможно, в том, что касается более глубоких сфер, почти невозможно прийти к какому-либо заключению извне. Человека нельзя наблюдать извне. Наблюдать можно только предметы. Знать можно только изнутри. Значит, вы должны знать эти слезы сами, иначе вы никогда по-настоящему их не поймете. Многое можно узнать из наблюдения, и хорошо, что вы наблюдаете, очень хорошо. Но с тем, что может быть познано путем участия, нет никакого сравнения.